Привет всем уважаемые друзья, рад видеть вас на моем канале. Актерам, так или иначе, порой приходится играть отрицательных персонажей, а не только положительные. Некоторые из этих персонажей стали настолько популярными, что они в итоге стали чуть ли не культовыми. Сегодня я отобрал шесть актеров, чтобы вы посмотрели, как сегодня выглядят звезды, которые сыграли знаменитых злодеев из фильма. Один, Кэри Хироюки Такава. Начнем мы с одного из самых известных актеров японского происхождения, который сегодня известен во всем мире. Одной из выдающихся отрицательных ролей Кэри Хираюки является роль Шан Сезуна из «Смертельной битвы». Этот выдающийся актер снимается по сей день, у него на счету 126 ролей, а ему уже 69 лет. У актера, кстати, есть российское гражданство. Всего он гражданин трех стран, Японии, США и РФ. 2. Роберт Патрик. Роберт стал безумно популярен после роли злого Терминатора из фильма «Терминатор 2». Что удивительно, именно эта часть по сей день любима многими зрителями, а ее зрительский рейтинг является самым большим за всю историю франшизы. И интересный факт, во время съемок этого фильма, Роберт познакомился с женщиной по имени Барбара, с которой они живут по сей день. У них двое детей, сам актер активно снимается по сей день, а ему уже 61 год. Три... Глен Клоуз. Глен в фильме 101 «Долматинец» сыграла настолько отрицательного персонажа, что все дети очень не невзлюбили ее. Знаю я это не понаслышке, так как сам недолюбливал этого персонажа в детстве. Сама Глен является невероятно талантливой актрисой, которая, несмотря на свой возраст, ей 73 года, активно снимается по сей день. 4. Хьюго Уивинг. Хьюго один из моих самых любимых актеров, который запомнился мне по роли агента Смита во франшизе «Матрица». Помимо «Матрицы», актер также снялся в культовой франшизе «Властелин колец», где исполнил роль Элронда. Сегодня актер достаточно часто снимается, но, к сожалению, в новой «Матрице» мы его не увидим, так как его персонаж был выведен в третьей части франшизы. Актеру 59 лет. 5. Роберт Инглунд. Этот актер стал безумно популярен благодаря роли Фредди Крюгера в серии фильмов «Кошмар на улице Газов». С того момента, конечно, популярность актера поубавилась, но Роберт, несмотря на свои 72 года, активно продолжает сниматься в фильмах и сериалах. Всего он поучаствовал в 150 картинах. 6. Дэвид Праус Дэвид сыграл одного из самых известных отрицательных героев кинематографа, Дарта Вейдера. Дэвид играл этого персонажа в самой первой трилогии «Звездных войн», а именно, 4 «Новая надежда», 5 «Империя наносит ответный удар». 6, Возвращение джедаев. В последующих фильмах актер участия не принимал. Сегодня актеру уже 84 года, а сам он уже давно не снимается. Спасибо за внимание. Видео будут выходить каждые два дня. Не забудь подписаться на канал, чтобы не пропустить новое видео.